Утро. Почти у всех оно начинается одинаково. Люди куда-то торопятся, бегут. Я, кстати, точно так же, как и большинство, не люблю вставать, когда звонит будильник. По-моему, это никому не нравится. Меня зовут Алексей. Я делаю те же самые вещи, что и все люди. Бреюсь, моюсь, иногда что-то теряю, забываю. Смотрюсь нелепо. Как все, наверное. Мне очень нравится зимнее время года. Красиво. Правда, прохладно. Но это совершенно не страшно. Мне нравится помогать кому-то делать физическую работу. Просто так. К этому я привык с детства. Меня учили, что это важно и очень полезно. Но та область, в которой я работаю, это интеллектуальный труд. И эта область – маркетинг. Я считаю, что каждый в жизни должен заниматься своим делом. И быть в своем деле профессионалом. А вы думали о том, как вам хотелось бы прожить вашу жизнь? Прожить ее на самом деле? Я задержался в сетевом маркетинге пока на 12 лет. Почему? Вы шутите? Я ведь живу и работаю ради своей цели, а не ради цели моих начальников. Начинаю день тогда, когда сам захотел, в том месте, где действительно хочу оказаться. Мой бизнес не требует расходов. Я не думаю о том, как оплачивать аренду и выплачивать зарплату сотрудникам, которых порой я не хотел бы видеть и не стою в пробках, опаздывая на работу, и не меняю телефонный номер, в надежде спрятаться от тех, кому что-то должен. И мне не нужно выпрашивать отпуск, ведь как приятно сорваться и улететь на пару месяцев к морю, чтобы написать для вас еще одну книгу, а может быть и две. Вы до сих пор думаете, что сетевой маркетинг это рекламные баннеры в соцсетях? Инвестиции или финансовые пирамиды? Какие-то обещания золотых гор? Вы ошибаетесь. Лично я не одобряю подобного мошенничества. Из 12 лет, что я нахожусь в сетевом маркетинге, почти 3 года мне довелось выбирать компанию, чтобы работать с достойным партнером. И теперь я точно знаю, куда веду моих людей, приглашая в сетевом маркетинг Я знаю все минусы этой области. Мое золотое правило – никогда никакого давления. Никогда не уговаривайте того, кто не хочет слушать. Ведите себя достойно. Как будто вы уже профессионал, к которому можно обратиться и доверять. Если вам отказывают – идите дальше. Самое главное – это регулярно делать маленькие шаги на пути к своей цели. Если вы полюбили сетевой маркетинг, продолжайте расти, продолжайте стремиться, продолжайте учиться. Только постоянное обучение позволит вам жить более качественной жизнью. Учитесь у тех, кто уже прошел свой путь в этом бизнесе. У тех, кто живет достойно, живет красиво. У тех, у кого есть жизненные принципы, кто ценит свое имя. Самое время прийти в этот бизнес и начать его качественно осваивать. У меня ведь уже есть моя жизнь, а у вас, ваша, может так и не появиться. Не теряйте время.